Приветствую всех на моем канале. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе по просьбе зрителей я покажу как сделать вот такие серединки для бантиков. Кому интересно оставайтесь со мной. Для работы мне понадобилось 30 бусинок с диаметром 4 миллиметра. 7 сантиметров цепочки со стразами. Ее размер 2 миллиметра. Делать я буду на репсовой ленте отрезок этот 4 на 12 сантиметров и понадобится мне фетровый кусочек вот такой прямоугольничек 13 миллиметров на 35 цвет вы можете подобрать любой если у вас совсем светлая лента, то, конечно, можно по цвету собирать, подбирать. Еще нужна зажигалка и иголка с ниткой, а также универсальный клей. У меня это момент кристалл. У вас может быть любой другой универсальный клей. Фетр я буду приклеивать к ленте. Наношу совсем чуть-чуть много наносить не нужно потому что потом будет тяжело шить и этот кусочек фетра я приклею отступив от среза два с половиной сантиметра и вдоль одной из сторон у меня правая сторона ленты и теперь фетр я обверну лентой Вот так фетр оказывается в середине этого свертка срезы можно уже сейчас обработать огнем или в конце работы это не столь важно а фетр я использую для того чтобы при шитье лента не собралась и у меня получилась хорошая жесткая форма серединки для банта. Теперь я пальцами прощупываю край фетра. Он хорошо прощупывается. И обозначаю этот край булавочкой. С одной и с другой стороны. Вот так прощупывается и фиксируется. И вот теперь на этой площадке, где у меня расположен кусочек фетра, я буду пришивать первый ряд бусин. Завожу иголочку и набираю 10 бусин на иголку с ниткой. Натягиваю здесь нить хорошо. Теперь я иголку вывожу на лицевую сторону, ниткой пришиваю каждую бусину. Вот ниточка у меня ложится между бусинками. И вот этот стежок я делаю незаметным, так, чтобы его не было видно с лицевой стороны. И пришиваю буквально, буквально каждую бусину. При сгибании они не будут топорчиться. И ряд бусин будет выглядеть ровным и аккуратным. Все, рядочек я закончила. Здесь нитка у меня оказалась короткой. Я ее фиксирую и обрезаю. Если вы заправите нить длинную, то у вас ее может хватить на всю работу. Теперь мне нужно отмерить длину стразовой цепочки. Это все делается вот так. Приложила и отрезала ножницами. Теперь я наношу клей. Здесь клей не жалею, но без фанатизма. Если у вас такой же клей, его не очень удобно наносить. Лучше помочь себе распределить этот клей зубочисткой. А теперь стразовую цепочку... Важно положить стразиками вверх. Иногда она переворачивается. И на мелких цепочках не сразу ее видишь. Где же эти стразики? Вот так поджимаю к бусинам и все держится хорошо. Потом набираю еще один десяток бусин на ниточку и теперь опять буду пришивать каждую бусинку вот так иголочку ввожу между бусинками и затягиваю нити и теперь здесь и таким образом прошиваю весь ряд. Отмерю второй кусочек стразовой цепочки и опять ставлю цепочку на клей. И теперь последний, третий ряд из бусин. У вас могут быть бусины другого диаметра. Вам серединка нужна другого размера, более узкая или более широкая. Вы, отрезая фетровый, кружочек, то есть фетровый кусочек, вы выкладываете бусины и стразы на этом кусочке. И уже видите, сколько рядов у вас получится, сколько вам нужно сделать. Уже подбираете вариант, который вас устроит для вашего бантика. А сам принцип сборки, он будет такой же самый как у меня ну вот уже все вот смотрите все хорошо сгибается ничего не отстает можно согнуть как угодно а это второй вариант сделан по такому же принципу здесь бусины уже меньше 3 миллиметра их размер и здесь два ряда бусин два ряда цепочки цепочка такая же 2 мм бусины пришиты цепочка приклеена а внутри подставлен фетр размер этой серединки 4 сантиметра а здесь три с половиной вот и все я благодарю вас за просмотр моего видео буду благодарна за комментарии Кому понравился мой мастер-класс, забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. Вот такие серединки получились у меня и обязательно получатся у вас. С вами была Ирина. До новых встреч!